Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Как получить воздушные, пористые и нежные на вкус оладьи? В чем секрет? И есть ли вообще секрет приготовления этой выпечки? У меня имеются кое-какие наработки и наблюдения. Хочу поделиться ими с вами. Чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Секрет первый. Я никогда не использую свежий кефир, а даю ему настояться при комнатной температуре хотя бы сутки. Это очень важно. В кефир я ввожу соду, слегка перемешиваю, жду появления реакции. Секрет номер два. Много сахара утяжелит тесто, и ваши оладьи сдуются сразу после жарки. Готовые оладушки всегда можно подсластить и медом, и сиропом, и сахарной пудрой. Мука вводится частями, пока тесто не приобретет нужную консистенцию. Здесь очень важно его не забить мукой, но и не додать ее тоже нельзя. Ваше тесто должно сползать с ложки, а не литься. Ну и секрет номер три. Я никогда не оставляю тесто отдыхать, потому что химическая реакция соды сойдет на нет. Есть еще одна хитрость. Готовое тесто больше не перемешивать. Выкладывайте его по в горячее масло, каким вы его замесили. Обязательно накрываем крышкой до полной готовности.